Привет! Дружба – это высшая ценность в понячьем обществе. В Эквестрии по-настоящему успешен и счастлив не тот, у кого дорогое имущество или большое влияние, а тот, у кого очень крепкий и большой круг друзей. Два месяца назад было объявлено голосование, в котором было номинировано 33 эпизода «Friendship is Magic» о начале дружеских отношений между персонажами, из которых наши зрители выбрали свои любимые. Итак, ТОП-5 эпизодов про новых друзей по версии зрителей того. О, магия дружбы! На пятом месте 26-й эпизод пятого сезона. Starlight Glimmer отправляется в прошлое, чтобы не допустить сверхзвуковой радужный удар, который связал судьбы главной шестерки, тем самым воспрепятствовать появлению элементов гармонии в виде поняшек. В результате мы могли наблюдать парадокс мультивселенной, который может происходить при путешествиях в прошлое. Для Twilight Sparkle каждая новая попытка Старлет сорвать воссоединение главной шестерки оборачивалась все более и более катастрофическими последствиями. А для Старлайт, наоборот, все так, как она мечтала. Твайлот Спаркл вывела Старлайт Глиммер на откровенный разговор, в котором выяснилось, что причиной для такого деструктивного действия являются ее проблемы с дружбой, которые не ограничиваются ее идеей создания деревни равенства, а идут корнями аж детства. Старлайт Глиммер буквально плачет от того, что Кьюти разлучают разлучает ее самыми близкими друзьями. Так было в детстве с Саннбёрстом, когда он открыл свой талант и получил Кьюти Маркер. Марку уехал учиться в Контерлот. То же самое случилось совсем недавно с ее Гаремом из 12 друзей, когда главная шестерка показала им, что Старлет обманом держит их в своей деревне и они решили вернуть себе свои кьюти марки Свайлайт никак не могла не посочувствовать Старлет ведь это действительно грустная история. Старлет буквально нуждается в покровительстве главной шестерки, как никто другой. Старлет очень быстро сдружилась с главной шестеркой. Ее с большим удовольствием приняли в дружескую компанию и ее злодейское прошлое никак не помешало ей стать полноценным другом, ничуть не хуже остальных. 4 место 10 эпизод третьего сезона Селестия привезла закаменелого Дискорда в Понивиль, чтобы девчонки из главной шестерки перевоспитали его. Дискорд решил поселиться у Флатершай, он сам ее выбрал, подыгрывая идеи поняш по поводу его перевоспитания. Чтобы пони не смогли перевоспитать Дискорда, он съел съелся страницы заклинаний перевоспитания во всех книгах библиотеки. Твайлайт, а затем пригласил всю главную шестерку на чипить, чтобы втихаря затопить сады Эплов. Концовка этого эпизода наверняка пробьет вас на слезы, и вы даже не будете готовы к этому. Дискорд внезапно осознал, как дорога ему флатершай и ее дружба. Да и наверняка между ними было нечто больше, чем просто дружба. Третье место. Шестнадцатый эпизод шестого сезона. Кристальная Империя переведена в режим повышенной готовности, есть информация, что к ним проникли Ченджлинги. Спайк нашел Ченджлинги в Кристальной Империи, и вот так сюрприз, они подружились. Оказывается, это Ченджлинг-отступник. Он видел, как Ченджлинги высасывают любовь из других существ, ему это не нравится, ему стыдно за то, что его сородичи так делают, он не хочет быть таким. Его зовут Торекс. Спайк рассказал об этом стражникам и друзьям, но ему никто не поверил. Тогда Торекс принял понячий облик и они вместе со Спайком пошли в Кристальный замок. Но при виде столь очаровательной и наполненной любовью малышки Фларри Харт, Ченджлинговая природа Торекса дала о себе знать, и ему пришлось спасаться в Поговорив со Спайком по душам, они снова вернулись в Кристальный замок, чтобы реабилитироваться. Спайку даже пришлось спеть песню. Если Спайк – герой Кристальной Империи, несмотря на то, что он дракон, так почему же Ченджинг не может быть хорошим? Ведь как ночь меняется на день, так же и обороти не могут обращаться на сторону добра. Эта песня, несмотря на свою простоту и очевидность, смогла растрогать всех присутствующих и Торокса оставили в покое. На втором месте шестой эпизод шестого сезона. Старлат Глиммер пора продолжить дружаться с поняшками. Таково задание Twilight Sparkle – прогуляться по Виллю и сдружиться с кем-нибудь. Сдружилась с давней знакомой Twilight Sparkle, великой и могущественный Трикси, отношения с которой, как считает Twilight Sparkle, точно не пойдут на пользу. Ну что тут сказать, даже принцесса дружбы Twilight Sparkle иногда может препятствовать с вот подстава. Только пообещаешь кому-то много друзей, хороших разных, а тут такое. Дошло до того, что Twilight Sparkle резко разорвала только-только наладившиеся отношения между Старлет и Трикси, тем самым буквально довела до слез их обеих. Они очень-очень сильно подходят друг другу, прям не дружба, а мечта. Если бы Twilight Sparkle знала, насколько они сблизились, то может и не стало бы вонзать в сердце ту уже третий нож в ее жизни и лишать Трикси возможности начать новую жизнь. С частью, под конец. Конец эпизода Twailт это осознала и приняла Трикси в общие друзья. С тех пор больше никаких разочарований в дружбе Старлет не испытывала. Дружили они долго и счастливо, буквально привязались друг к дружке. В следующих эпизодах они неоднократно ссорились, однако их неосознанное издевательство друг над дружкой в результате еще больше укрепляло их дружбу и становилось для них обеих очень ценным уроком, который даже сама Twilight Спаркл не могла бы преподать. Первое место Начало первого сезона Твайлет Спаркл, лучшая ученица принцессы Селестия, сделала внезапное открытие. Послезавтра конец срока заточения лунной кобылицы на Луне, а значит надвигается очень серьезная угроза. Но Селестия в ответ на это приказала Твайлет прекратить читать эти пыльные книжки и срочно отправляться в понивиль, организовать подготовку к празднику летнего солнцестояния и найти друзей. Твайлет постаралась как можно скорее выполнить первое задание и после этого уединиться в библиотеке, чтобы подготовиться к защите. Эквестри от Nightmare Moon, не придавая абсолютно никакого значения второму заданию. Но, как говорится, от судьбы не убежишь. Друзья сами ее нашли, оказались элементами гармонии и поделились своей силы, необходимой для победы над Nightmare Moon. Именно на это и рассчитывала Селестия, когда давала Твайке задание найти друзей. Эх, Твайлот, как ты могла проигнорировать это задание? Ты что, не доверяешь Селестии? Это были лучшие эпизоды сериала Friendship из Magic про новых друзей, по мнению наших зрителей. Ссылки на их просмотр находится в описании под этим видео. Поздравляю всех броняж с международным днем дружбы, который отмечается 30 июля. А теперь пришло время голосовать за самые сюжетно значимые эпизоды, те, в которых произошли заметные сюжетные изменения. Итоги подведем 10 октября в 1-ю годовщину сериала. Ссылка на голосование также в описании под этим видео. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями-броняшами и попросите тоже проголосовать, чтобы снизить вероятность попадания нескольких эпизодов на одно место. Тогда, возможно, это будет уже не ТОП-5 или ТОП-7, а ТОП-10. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить. Также убедительная просьба оценивать видео лайком или дизлайком и писать комментарии, это существенно помогает продвижению видео в рекомендациях у других пользователей. До связи!